Всем привет! Вы на канале "Как заработать в интернете". И в сегодняшнем видео я вам покажу кран, на котором можно зарабатывать криптовалюту биткоин. Минимальный вывод с этого крана 200 сатошиков. и сразу же их можно будет вывести на крипто кошелек Pay. Регистрация здесь простейшая, думаю, вы сами разберетесь. После регистрации вы попадете на вот такой вот кабинет. Здесь у вас сразу появится надпись что на этом кране проходит конкурс на 600 тысяч сатош можете сразу же нажать посмотреть и данный конкурс будет длиться еще 27 дней 8 часов 52 минуты и за первое место вот получается 140 тысяч сатош биткоина на данный момент это чуть более 50 долларов можно здесь заработать без вложений если вы умеете приглашать также этот кран, он очень популярный, если мы посмотрим вот по SimilarWeb, то достаточно популярный данный кран, посещаемость около полумиллиона пользователей ежемесячно. На первом месте Россия, на втором Украина, далее Иран, Бразилия и Венесуэла. Чтобы здесь зарабатывать, вам нужно будет взять свой крипто кошелек с фауценпея, вот биткоин, при регистрации его указать. Далее заходим вот кран. Здесь э, данный кран, он раздает монетки. Монетки на главной странице можно обменять будет на Сатошике. Также на этом экране присутствуют вот опросы. И они очень жирно платят. Вот Хорошо они платят, если вы посчитаете, переведете монеты в биткоины, то достаточно очень жирный заработок здесь получится. Нажимаем вот начать претензию, закрываем всплывающее окно, еще раз нажимаем, здесь разгадываем капчу, выбираем, что тут мотоциклы, нажимаем готово. Итак, мы получаем монетки вот мы получили нас тоже был отправлен на ваш счет фауцит пэй даже так перехожу на фауцит пэй просто еще в нем не работал видим да реально вот отправили мне сатоши кстати вот мне выплата еще пришла LTC-клик, кто еще не знает, очень жирный клар, кран. На данный момент он мне платит 800 сатош каждую минуту. И вот выплата 1 сатоши Так, далее здесь вот есть кнопочка зарабатывать деньги. И здесь мы видим, одна монета равняется 0,13 сатош. И здесь нас просят выбрать свое устройство. Ну, например, у меня вот Android. Сохраняем устройство. И чтобы здесь вот э, зарабатывать, нам надо выполнять вот эти вот действия, что здесь пишется. И вот, смотрите, 400 тысяч монет дают. 1 и 2 тысячи монет. 3 тысячи монет. И предложений здесь очень-очень много вы можете сами перейти ознакомиться и заработок будет здесь без вложений и здесь их очень много и объявления для серфинга здесь есть вот посмотрели 10 секунд объявления получили одну сатошку посмотрели 10 секунд одну сатошку ну и так далее также на этом экране можно еще делать рекламу вот нажимаем создать объявление создаем здесь рекламу и вот здесь цены у нас 10 секунд 2 сатоши но ну, я думаю вот если кто создает рекламу 10 секунд минималку везде можно выбирать и довольно таки неплохо все будет получаться и здесь у вас еще есть внизу вот ваша партнерская ссылка и промо баннеры вот какие они красивые на этом, друзья, у меня все. Всем, кому понравилось данное видео, ставьте лайки, пишите свои комментарии. Всем желаю хороших заработков и всем пока.